доброе утро здравствуйте Хочу, чтобы вы представились немного рассказали себе потому том что лучше чем вы сами себе не расскажет никто наверное. да здравствуйте еще раз меня зовут игорь сивов мне 40 лет я многодетный отец У меня трое детей старшему 14 лет сыну среднему скоро будет 6 младшей доченьке два годика недавно вот исполнилось я буквально когда началась эта прекрасная наша пандемия, я начал несколько новых онлайн-продуктов. Из них один – это «Осознанное родительство», онлайн-школа, прям большая, целый месяц обучения. Также недавно запустил свой онлайн-марафон «Это магия утра». Также во время пандемии запустил новый бизнес косметологический – это «Миррлин». Это полностью экологическая косметика, и мы ее назвали а не просто Мирлин, это косметика от мужчин к женщинам, с любовью для женщин именно от мужчин. Я собрал прям одну из самых сильных команд сегодня, на мой взгляд, которые существуют. И, конечно же, предприниматель, генеральный советник президента Международной федерации университетского спорта. Это все универсиады в мире. Сейчас мы организовываем тоже. Замечательно. Послушной список в 40 лет. Я думаю, что это старт в еще большую жизнь. И вот этот момент, который вы сказали, прекрасная пандемия. Я действительно, для активного человека любой кризис – это новые возможности. И вы дыша, это... Дыша. Поэтому у меня тоже с пандемией начался новый активный этап жизни во многом. У меня тоже есть дети, у меня семь детей, семь внуков, два правнука уже. Я когда прочитал, я глазам не поверил что вы так выглядите здорово и тоже у вас такой серьезный бэкграунд Да. Ну, моей дочери 6 лет и я с ней прохожу очередные университеты родительские да, да, да. есть опыт действительно замечательный мы с вами я думаю сегодня поделимся и поможем материнству материнству проявиться еще более качественно знаете вот я если бы хотел начать, я коротко, буквально в нескольких словах скажу. Я провел эксперимент, я темой семьи, вообще занимаюсь уже 30 лет, уже написано много книг на эту тему. Mm -hmm. Так вот, я провел один эксперимент. Один мужчина, молодой мужчина-предприниматель, которому не было и 30, он очень высокий, взял большие высоты, стал там лучшим предпринимателем России и прочее, вот. И э, здесь он женится, и э, жена беременеет. И mm -hmm. я ему говорю: оставь все и побудь два года с ней. Два года. Вот время беременности, родов, и после рода mm -hmm. еще где-то, ну там, э, месяца, год-полтора. Год, оставь деятельность, ну давай проверим. У него небольшой был жировой запасик. Э, вот, я говорю, не беспокойся, все будет замечательно. И вы знаете, и он послушал, это вообще, конечно, смелый был поступок с его стороны, согласитесь. Ну, конечно. Все, все вертели, да ты что, ты потеряешь волну, ты же на волне, сейчас ты еще больше предпринимательства твое разобьется и так далее, проекты пойдут новые. И что вы думаете? Действительно, он выдержал это все. Он помог, он вместе с женой прошел все, беременность, роды, послеродовой период. Прошел вместе с ней в полном объеме, то есть полностью делясь с ней весь этот комплекс, согласитесь, не очень простых uh -huh. дел. И что вы думаете, вот закончился этот период, ему предложение в правительство. И он сразу шагнул в правительство. То есть мир наградил его тем, что вот безусловно. Безусловно. дал. Такой... Так что вот такой эксперимент, я его провел специально, чтобы показать мужчинам что вложенное в семью реально окупается большими достижениями. Вот это, это вот такой пример у меня был. Отличный пример. Но я думаю, что здесь еще немаловажно, что это мужчина делает с любовью. Если это мужчина делает из-под палки, конечно, ничего не получится. А если мужчина делает это искренне, не то чтобы угодить женщине, а именно из любви и к себе и к этому миру, конечно же, все будет только во благо. Это в любом случае так. Я тоже с женой провел полгода, мы рожали в Америке, я полгода провел вместе с ней, потом мы вернулись еще здесь, полгода почти был... Вот, и мы такой прям... У нас тоже был такой челлендж, очень хороший. Да. Но я, убеж... я убежден, вы правы, что когда ты относишься к этой жизни именно с любовью. И, конечно же, мы не можем без женщин да, априори. Мужчина без женщины это просто охотник, которому можно жить в палатке, в лесу, ему больше одно копье, ну, чтобы поесть там, была водичка и все. Женщина, конечно же, это двигатель. И когда женщина в семье, она счастлива, когда она идет вперед, когда она развивается, у нее есть любимое дело — то и мужчина автоматически просто как на ракете летит к своим целям. Да. Знаете, я вот почитал ваши размышления, посты, интервью по поводу родительства. Мне они очень отвлекаются. И знаете, вот читаю и радуюсь. Потому что когда я начинал 30 лет назад говорить о семье, помните, когда все челночили, там, выживали, а я начал говорить о семье. Это был э, голос вопиющего в пустыне. Но постепенно, шаг за шагом, сейчас о семье практически говорят все. Я радуюсь, что такие люди, бизнесмены, обращают внимание на семью, в такой, в, в, на такую глубину. Это здорово. Это действительно создает тот фундамент, э, который, с которого мужчина может взять любую высоту. Вы правильно говорите. Без женщины мужчина, он вообще-то не творец без, мужч... без да. женщины. Только именно с женщиной в женских энергиях, в женском пространстве любви, он начинает быть творцом. А иначе он может быть может быть кем угодно, там алкоголиком, деградантом и так далее. Или каким-то там жестким разрушителем. Но творцом по-настоящему мужчина становится в женских энергиях. Поэтому мы все это понимаем. Игорь, ну сегодня праздник, день матери. Да. Ваша мама она жива, она здорова. Да, да, все, слава Богу, все хорошо. Вы поздравили, все хорошо. Обязательно, сегодня же огромный букет и живых цветов прислал, именно тех цветов, которые она потом сможет также пересадить к себе в любимое ее пространство, поэтому чтобы не отрезанные были цветы, а живые. Ну и, конечно же, вы поздравили с Маму, которая находится рядом. Конечно же, и маму, которая рядом, и тещу, всех женщин в нашей семье. Всех сегодня с утра поздравили, всем преподнесли большие букет цветов. А вообще, вот, как вы относитесь к тому, что очень много говорится о мамах, и об отцах вообще-то говорится значительно меньше. Что, как вы воспринимаете вот эту ситуацию? Но я считаю, что это просто стереотипы, которые были давным-давно в нашей стране, потому что отец, это как и мама, на самом деле, это неотъемлемая часть семьи, детей и вообще жизни. Как мама не может без папы, ну, условно, жена без мужа, так и муж без жены. Просто опять же было всегда принято, что муж добытчик, а мама сидит дома, занимается детьми, бытом. Сегодняшняя жизнь, она совершенно другая, и мы понимаем, что здесь... Помимо всего, энергия любви, она состоит не в том, что один добывает, а другой охраняет семью, а состоит в том, что когда оба родителя, если мы говорим про родителей, и мужчина, и женщина, они оба идут в развитие, они действительно занимаются, не просто работают, они занимаются любимым делом, они постоянно повышают свою квалификацию. Они то, что делают, привносят в это огромные свои чувства и, самое главное, понимают, что то, что они делают – дальше уже дает людям, людям тоже огромную любовь. неважно чем ты занимаешься. Ты можешь печь пирожки, но они будут такие вкусные, что человек, который их съест, он будет чувствовать себя невероятно счастливым, потому что такой пирожок может сделать только вы, условно. Также мужчина, когда он делает свой бизнес, когда начинает он свой бизнес, этот бизнес, как мы сейчас уже говорим, он экологичный, когда ты туда вкладываешь всю свою душу, любовь, искренне хочешь из этого бизнеса сделать продукт который дальше уже будем будет людям нести огромную пользу и здесь конечно очень важно всегда говорить о родителях именно именно с точки зрения равенства никто никому ничего не должен мы живем на этой планете которая она обогащает нашу землю обогащает нас невероятными дарами и здесь разделять, что папа вот должен одно сделать, а мама совершенно другое, на мой взгляд, не совсем этично, потому что и у мамы есть свои желания, и у папы есть свои желания. И когда я меняю памперс, начал менять памперс своему старшему ребенку, многие меня друзья говорят: зачем ты это делаешь, что жена пусть меняет. Я говорю, нет, я хочу сам лично менять, потому что это тоже мой сын, и я тащусь от этого. Это не моя обязанность, я родил этого сына вместе со своей женой, конечно, основной, основной труд вот на, на женщине, но в любом случае это моя кровь, это моя душа, и я хочу чувствовать этого ребенка. И я с удовольствием меняю памперсы, я с удовольствием его мою, я с удовольствием с ним гуляю, я с удовольствием с ним провожу качественное время, не просто 24 часа в сутки, лишь бы рядом провести, а именно то время, когда ты делишься со своим сыном своим опытом, когда ты вовлечен в его процессы жизни, когда тебе интересно, что он лазит под стол, и ты вместе с ним туда лазишь, а не говоришь, не лазь туда, потому что ты устукнешься головой о верхнюю стенку пола. Поэтому здесь очень важно вместе с своими детьми, конечно же, идти непосредственно туда, где им интересно, и объяснять, делиться опытом непосредственно тем, что у нас уже есть. Но ни в коем случае не ограничивать. И здесь, конечно же, роль отца, она очень огромная. Потому что у отца есть большая энергия, как и у мамы, у женщины есть огромная энергия. И вот эти две энергии, когда они сплочаются, они э, производят на свет уже необычное. Да? Это маленького человека, маленькую душу с, с такой огромной силой. И это можно только сделать, когда у тебя большая любовь. Поэтому здесь, конечно же, роль отцовства, роль родительства от, от наших мужчин, в этом она огромная. Вы знаете, Игорь, я хочу с вами поделиться одной информацией. Вы правильно говорите. Не надо учить, надо поделиться информацией. Так вот, хочу поделиться с вами одной информацией, которая еще более позволит вам увидеть роль отца. Это мои личные исследования, очень давние, много-много лет веду эти исследования. Вообще, я говорю, 30 лет назад я занялся темой семьи, разработал учение о счастливой семье, и это учение помогло десяткам тысяч семей уже обрести действительно счастливую, по-настоящему счастливую семью. Так вот, такой момент. Многие считают, что роль отца в приходе ребенка, ну, как-то ну, второстепенная. И только так, с натяжкой могут принять, что да, он важен, без него нельзя родить и так далее. На самом деле в природе все очень гармонично. Очень гармонично. И вот такая короткая информация. Значит, Если мы уже говорим сейчас, вы упомянули слово душа и так далее, о душе. Дело в том, что вообще детей приводит в жизнь отец, а не мать. Именно когда отцу, будущему отцу исполняется 12-13 лет, когда он становится мужчиной, а это определенный день и час, тоже как у женщины определенный день и час, когда она становится женщиной. В природе все гармонично. У мужчины тоже есть день и час, когда он становится мужчиной. У него как бы над головой вспыхивает вот такой пробуждается дух, вспыхивает такой факел духовные вот кто видящие там они видят это. И на этот вот факел прилетают души будущих детей. Вот те средневековые купидоны которых рисовали художники на самом деле аллегория не на пустом месте так вот и эти души будущих детей сопровождают будущего отца помогая ему там нашел всячески ну что они могут сделать но ну, снова любовью сопровождая его помогает ему вырасти и потом они вместе находят маму вместе находят, mm -hmm. и потом уже происходит все остальное понимаете то есть отец ведет детей в эту жизнь вот эту информацию мало кто еще знает но это действительно так знаете такое подтверждение было вот моя шестилетняя дочь прошлый год ей было пять лет и она мы были в городе пятигорске в городе пятигорске я говорю, дочь, поехали сейчас сегодня на экскурсию поедем в город посмотрим она говорит а я не хочу я говорю а почему а я, даже здесь уже была. Я говорю, когда ты была? Она говорит, а я здесь 10 лет жила. Я говорю, где ты здесь, здесь жил? А я на облаке была. <laughs> а я-то а вспомнил, я там жил 10 лет когда-то. Понимаете? То есть она со мной там прожила в этом городе Пятигорске. Я, это, понимаете? Вот такой интересный факт подтверждает. И он не единственный. То есть это вот вы должны понимать, что... Отец и мать равны, в природе все очень гармонично. Согласен. Они приводят таким образом детей. Так что отец приводит детей, а уже потом вместе с матерью она его этих детей материализует. Согласен, классно. Буду Согласен. тоже вещать теперь так. Да, да. рассказывать вашу историю. Мало, мало того, еще, еще продолжение есть в этой истории. Так как он дух, отец дух, и он их привел то он ответственен за их жизнь до, их, до окончания их жизни. Пока они на земле, он энергетически сопровождает своих детей, независимо от того, где он находится. Рядом ли, в другой семье ли, или на, на другом концу света, или на том свете, неважно. Он энергетически сопровождает детей до их ухода из жизни. Вот это тоже важный момент, который нужно... Знать и мужчинам, и женщинам. Потому что женщины должны в этом случае понимать, что нельзя в адрес мужа думать плохо, говорить плохо. Потому что все это возвращается к детям. Это бьет по детям. Любой негатив в адрес отца, в адрес духа возвращается к детям. Ну, в адрес жены тоже нельзя, матери тоже нельзя плохого. Это естественно. это другой, mm -hmm. там тоже такой же эффект. Но в адрес отца это чтобы... Потому что для женщин зачастую это вообще новая информация. Так что, Игорь, у вас большая аудитория, вот делитесь, помогайте родителям не допускать вот таких проблем, создавать вот таких энергетических проблем для своих детей. А от этого, в адрес, если отца, ребенка, жена там посылает какие-то негативы, там они разошлись, или даже во время совместной жизни негативы, то это все время по ребенку, по ребенку, у ребенка начинает тупеть голова. У них какие-то проблемы со здоровьем. Uh -huh. Понимаете, то есть здесь. Потому что по нему все время те посылы, которые в адрес отца идут. Они не к нему приходят, не к отцу, а в адрес детей. Вот такая вот. Да, да согласен. Согласен. Так что. А у вас семь, семь детей, внуки, как вы все тоже успеваете? Ну, у меня дети-то уже большие. Вот одна только маленькая, шесть, шести. Вот, вот с ней вообще очень интересная история. Мы, Я с ней проживаю такое отцовство, которое я не проживал ранее. Так что, Игорь, у вас все впереди еще. Да, уверен. То, что вы сейчас, отец, и ощущаете себя отцом, это только, наверное, пятая часть от того, что вы еще ощутите. Я... В 64 года родил э, дочь, сейчас мне 70. Э, вот, э, так вот, это началось, э, начался новый этап моего отцовства. И э, успеваю с ней, но теми деть, детьми тоже общаюсь. Вот сейчас они ко мне приехали, сегодня мы э, на День матери мы приехали, еще дети мои, внуки приехали, мы встречаемся, вообще будем общаться. Вот, э, ну как? Сам, сам понимаешь, как <смех> приходится... Для все... этого нужна огромная энергия, мужская энергия. В общем, семь детей, внуки, правнуки. Это, конечно же, огромная энергия должна быть в вас. Вы откуда черпаете столько энергии? А, ты знаешь, Игорь, от любви к людям, от любви к жизни, к миру, к России. То есть, понимаете, я масштабно живу масштабно люблю масштабно действую поэтому вот и все с любовью вот вы правильно сказали вначале, что с любовью надо все и тогда действительно открывается новая идеи. я очень люблю людей вот ко мне на консультацию человек приходит он еще не дошел но я уже его люблю это реально это не просто слова и когда я на волне любви я с ним общаюсь я буквально я провожу всего одну консультацию но за одну консультацию я бы даю человеку все, что нужно. то что я с такой любовью к нему, что мы с ним общаемся на одной волне. Его душа, я и он, мы все на одной волне. И uh -huh. получается просто эффект такой. Поэтому любовь к людям, любовь к миру, это вот основной ресурс, который позволяет иметь такую мощную энергетику. Круто, круто. Прям респект и уважение огромное вам. Ну... Я смотрю на вас, Игорь, вот посмотрел, там, изучал, у вас реальный шанс вообще добиться очень высокого, высоких результатов в жизни. То, что вы сейчас имеете, на самом деле, вот я прошу прощения, заглядываю, как говорится, в вашу это, но это на самом деле, вы знаете, вы такое слово знаете, КПД. Конечно. Я да. очень люблю это слово. Да. Так вот. Это мое мнение, не навязываю, но информация к размышлению, как говорят. Так вот, ваша КПД на сегодняшний день всего 10%. То есть вот все. Отлично, супер. Так вот, смотрите, то есть в 10 раз увеличите вот это вы. Так что да, у вас да. вот такой вот, вот такой ресурс, такие возможности. Так что вперед и спец. Я для этого готовлюсь. Готовлюсь. Учусь, как быть всегда в ресурсе, учусь, как э, быть всегда в энергии, учусь э, у себя, у своей жены, у людей, кого встречаюсь. И понимаю, что эта учеба, конечно же, она необходима для того, чтобы, как вы говорите, когда КПД в 10 раз больше, чтобы не разорвало на части, э, для этого, конечно же, нужен огромный опыт. И вот благодарен вам, что с вами сегодня в эфире, конечно же, вы тот человек, от которого прям... Хочется брать, и я буду благодарен также брать вашу информацию, учиться. Я безумно люблю учиться. Я очень много учусь где. И то, что вы сейчас даете, вот своим примером, даже просто даже я просто прочитал и посмотрел, я уже так зарядился. И после этого я думал, подумал, что даже не то, что 10, я процентов 2% только использую свой КПД. Поэтому вот здесь, конечно же, работать и работать. и я только, наверное, в 35 лет начал понимать, что работа – это не то, что ты ходишь на какое-то место, включаешь компьютер, где-то там что-то делаешь. А работа – это работа только над собой. Когда ты изучаешь себя, изучаешь свой внутренний мир, и это дает именно дальше прогресс. Ни сколько ты времени на часов на работе провел, сколько ты времени уделил какой-то может быть хорошей работе либо неинтересной а именно время которое ты проводишь сам собой и зачастую конечно же люди почти не уделяют себе время и я так жил почти 15 тоже лет когда внес и нес и нес еще куда-то все бежал а потом посмотрел на себя со стороны и спросил сам себя а ты где игорь ты-то где дорогой сам и конечно же когда ты понимаешь что в тебе вся сила то ты Хочешь изучать себя постоянно, ты хочешь э, изучать этот мир, изучать себя. И, конечно, я готовлюсь быть на 100%, готовлюсь каждый день. Я знаю, что в скором времени я приду, но только когда я буду внутренне готов. Замечательное ощущение, понимание. Россия нуждается, Россия нуждается в таких людях, и я благодарю. Вы знаете, вот второй ресурс, вот спрашиваете, откуда у меня ресурсы. Второй ресурс не менее важный, это делиться. Я делюсь постоянно, везде, то есть у меня более 40 книг, я, причем они в свободном доступе, то есть я свободно, открыто делюсь всем, что у меня есть, и это очень важно, потому что когда делишься, тогда и обретаешь, тогда приобретаешь еще больше. И я вот смотрю, что вы вот и онлайн школа, и прочее, это все тоже процесс делиться. Это никогда его не бросайте, наоборот. Чем больше отдашь, тем больше получишь. Это формула да, работы. согласен Четко. Так что продолжим. В этом духе делиться. Буду, буду обязательно. Несмотря на то, что очень много людей воспринимает, когда мы делимся, некая обида для себя, им кажется, что когда ты делишься информацией, ты хочешь чему-то научить, либо они думают, что книги, можно просто прочитать, и на этом все. Я сторонник того, что прочитав хотя бы одну книгу, нужно всегда это прожить и использовать в своей uh, повседневной жизни. Потому что можно прочитать миллион книг, но так ничего и не понять. А гордиться только то, что у тебя миллион прочитанных книг. Поэтому я тоже читаю где-то 4-5 книг одновременно, но я стараюсь прям их постоянно внедрять в свою жизнь. Что-то ко мне подходит, что-то не подходит. И, конечно, я Чувствую, когда вот столько энергии есть, хочется делиться. И смотря на вас, как вы делитесь, я понимаю, что я вообще молчу почти. Я вообще молчу, надо больше делиться. И то, что вы делаете, и то, что у вас столько трудов, и то, что вы делитесь своими знаниями, которые берете, это, конечно, уникально. И я всегда, э, не всегда, последние опять 4-5 лет, начал точно осознавать, когда углубился процесс написания книги и понимают, что автор создавал книгу год-два но до этого он десятилетия потратил своего времени на изучение этого вопроса и я имею уникальный шанс за буквально пару недель до да, узнать все то что человек изучал десятилетия это да. и есть прыжок во времени когда говорят мы хотим, чтобы времени было много, мы хотим посмотреть будущее. И когда ты понимаешь на это, ты, я говорю, что, друзья, вы уже в будущем. Люди потратили на это гениальные десятилетия, а вы взяли и за три недели проглотили эту информацию. Это, это уникальная вещь. Просто надо эту информацию, этой информацией пользоваться. И это очень круто. Знаете, я первую книгу написал в 50 лет. <смех> согласитесь это поздновато вроде бы на первой почему? отлично это мне вот я... 40 я только тоже все только задумываюсь <смех> вот. поэтому я думаю у каждого есть, я специально назвал эту цифру у каждого есть возможность начать в любое время в любое время да. и, и, и даже с минуса показался в минусе, не теряя надежду, снова снимайся, иди снова вперед. Ну ладно, у нас сегодня все-таки праздник матерей, да. Игорь, поговорим о матерях. Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос задам. Как вы относитесь к свободе женщины? К свободе женщины? Ну, для меня свобода женщины, это означает, опять же, я к этому очень долго шел, да, и свобода женщины ⁇ это именно тогда, когда она может самореализоваться, самореализоваться когда она может э, полностью наслаждаться также какими-то вещами, которые зачастую, опять же, наши стереотипы загоняют женщины. Это в квартиру, это дети могут быть, это могут быть домашние обязанности. Конечно. Если это нравится, это очень круто. И я люблю и сам убираться, и могу сам помыть посуду, и могу приготовить. Я кайфую от этого. Но я кайфую больше от того, когда моя женщина, которая находится рядом, я смотрю на нее и вижу, когда она делает свое дело, когда она вкладывает туда свою душу, свою любовь, я вижу, сколько в ней энергии, она от этого тащится. Она может, там, не знаю, не спать ночами, сочинять песни, стихи, и я вижу, сколько в ней от этого становится энергии. И для меня, конечно же, это ее свобода. И для меня это огромное счастье, когда мой рядом любимый человек-женщина, она счастлива и свободная. Вот это важный вопрос, потому что очень мало мужчин понимает ценность свободной женщины. Настоящий мужчина, я считаю, тот, который дал полную свободу своей женщине. Если он э, в силах это сделать, то это супер-мужчина. И рядом с ним эта женщина будет всегда. Потому что... Такой... Для этого мужчина должен быть тоже свободный, я считаю. Без внутренних страхов и стереотипов. Естественно. Но свобода имеется в виду, в первую очередь, это свободная голова. То есть в голове не должно Конечно. быть стереотипов, разных установок и прочее-прочее блоков всего того, что мешает. И вы знаете, вот самая большая проблема вот, для материнства и для семьи в целом это безграмотность вот безграмотность в самых простых элементарных вопросах вот это, я уже говорю, много лет занимаюсь семьей и насмотрелся этой безграмотности невежества в полную силу ну, просто захлестывает вот это невежество которое создает проблемы на ровном месте люди mm -hmm. не умеют Построить отношения. Люди не знают даже, зачем они создают семью. Представляете, но ну, как можно идти туда, если ты не знаешь, зачем тебе нужна семья? То есть для рождения детей, для потомства, то есть построить дом, родить ребенка и посадить дерево нет, конечно, это настолько уже старое представление, которое не соответствует действительности. И вот многие даже не понимают, зачем они создают семью. Да, любим друг друга, мы хотим быть вместе друзья мои. А для чего? Для чего быть вместе? И вот, э, вот такая вот безграмотность на ровном месте, она и создает огромные проблемы. Люди расходятся в ближайшие там, в течение года там, еще меньше даже. Поэтому вопрос грамотности, семейных отношений, вот то, что вы там посты пишете, все. Вот это, это обязательный элемент должен э, сейчас, он просто необходим. Потому что все традиции оборваны. Общения с родственником почти нет. Родители мало что могут передать своим последующим поколениям, да. потому что сами жили в таких условиях. Поэтому только самим надо сейчас осваивать вот эту вот грамотность. Поэтому я этому уделяю очень много внимания именно образованию. Образованию да. родителей. Это на сегодняшний день, я считаю, одна из самых главных задач, потому что если семья счастлива, то счастливой будет и страна. И вот этот момент, все-таки Россия нуждается сейчас, очень нуждается в счастливых семьях, которые могут ее открыть для нее будущее. Это очень важная для меня тема, я сейчас постоянно этим занимаюсь. И тему материнства я тесно связываю судьбой России. То, что наши женщины, наши матери должны быть счастливы, должны быть свободны, должны быть радостные, Тогда и Россия поднимется. Но вот я я так... с вами совершенно согласен. И когда мы в нашей школе в онлайне осознанно родительство» говорим про это, про маму, и конечно же, говорим про то, что все, что связано с ребенком, особенно первый годы жизни и там до почти 11-12 лет очень сильно завязано на внутреннем мире мамы когда после этого папа говорит а ну все мама пусть тогда и занимается все что с ребенком неправильно это все значит мама виновата я говорю нет друзья мои мужчины совершенно не так потому что женщина зависит тоже от того как мужчина позволяет ей быть реализованной позволяет ей быть счастливой в том пространстве в котором они находятся Потому что здесь, конечно же, женская энергия, в которой нам кажется, что в женщине, в женщине на самом деле очень много мужской энергии, огромное количество. Именно она и рожает. Когда я был на родах, на младшей своей дочке, я не присутствовал на сыновьях, я понял, вот там я понял, насколько женщина сильная, энергетически сильный человек вообще. Потому что мы, мужчины, мы никогда не сможем родить, и поэтому мы и не рожаем, рожает женщина, потому что в ней сплетено столько энергии, и она дает такую жизнь. И после этого ты понимаешь, что я сразу сказал жене, слушай, ты просто ангел вообще, женщины-ангелы, вы здесь для того, чтобы жить, давать любовь, а мы мужчины очень часто заблуждаемся, что наша основная задача – это просто кормить и приносить там э, еду домой. Далеко уже не так. Это прошли те сотни миллионов лет, уже все, э, все поменялось, энергии поменялись. И здесь, конечно же, наши женщины, наши мамы э, – это та энергия, без которой планете, стране, территории ей не выжить. Поэтому планета, это женский род, да? земля – это женский род, любовь – это женский род. Это все то, что дает энергию огромную для жизни. Если мы, мужчины, дорогие, если вы нас смотрите, мы хотим с вами долго жить, счастливо прожить жизнь, быть богатыми внутри, снаружи, чтобы у нас все получалось, поверьте, я вам могу сказать на личном опыте, что это зависит во многом от того, насколько наши женщины рядом она счастлива, любима и насколько она самореализована и от этого много зависит и учеба каждый день работа над собой в отношениях это одна из больших главных, больших главных задач лично для меня потому что мы каждый день учимся у себя мы каждый день учимся быть в отношениях потому что опять же стереотип что проходят года уже любовь не такая уже отношения не такие уже не так смотрят, уже не так вроде бы разговаривают. Это все иллюзия, это можно каждый день проживать заново, если знать, как к этому подойти, если знать, что над этим нужно просто работать каждый день. Супер программа. Знаете, вот уважаемые наши зрители, я думаю, и сейчас которые, которые будут смотреть, обратите внимание, сейчас вот перед вами выступают два мужчины. Мужчины двух поколений, по сути так, двух поколений. И обратите внимание, что наше мнение о материнстве, о женщине, о семье, о роли мужчины у нас совпадают. То есть я думаю, что для тех, кто не верит, кто говорит, что это ерунда, что вот это все, это мужчины должны быть по-старому, жить в патриархальном таком режиме, посмотрите пожалуйста вот этот эфир посмотрите на нас на этих мужчин мы действительно мы не просто произносим слова мы так живем это очень важно мы каждое слово подкрепляем своей жизнью и уважаемые женщины покажите этот эфир своим мужьям с тем чтобы все-таки мужчины задумались мужчина это капитан семейного корабля, а сегодня капитаны этих семейного корабля, как правило, безграмотные. Понимаете, как можно выпустить корабль в море с капитаном, который безграмотен. И вот а сейчас это практически 90% мужчин безграмотно в семейных вопросах. Вот Игорь, вот смотрите, это почему я говорю радуюсь, считаю радость, потому что мало еще таких мужчин, которые так думают, так пишут, так живут. А в основном-то не так. Так вот, безграмотные капитаны семейного корабля, они у штурвала не стоят. У штурвала стоят женщины на их корабле. На них капитанская фуражка. И женщины рулят. Рулят куда? В сторону детей, конечно. Чаще всего. Со всеми последующими событиями. Со всеми последующими проблемами. Поэтому, уважаемые мужчины, вот сегодня, в день мамы, я просто обращаюсь к вам. Вы равноответственны за все, что происходит в семье. Равноответственны. Вы равны ответственность за каждый шаг ребенка, за каждый шаг семьи. Поэтому будьте, учитесь, будьте грамотными. Иначе, иначе вы так и будете где-то там внизу в корабле у, у топки, значит, подбрасывать денежки, в лучшем случае в топку. И все. А вести корабль будут женщины. Это плохая перспектива и для женщин, и для мужчин, и особенно для детей. Поэтому грамотность мужская вопросы семейного строительства это очень важно. И, Игорь, я благодарю вас за то, что вы вот это просвещение ведете. Это очень важно. Да. Поддерживаю вас, благодарю вас за это. Я бы еще хотел поделиться своими эмоциями по поводу того, начал смотреть сериал «Викинги». И очень интересный сериал. Рекомендую всем, кто знает какие-то исторические вещи. Но там столько зашито Вопросов именно про женщину, потому что вот, там, десятки миллионов лет назад, да, когда женщина вместе с мужчиной брала меч, да, в ней столь... и там показано, сколько в ней этой энергии. Она и рожала, она и охотилась, она вместе защищала э, племена и вместе нападала со своим мужчиной. Она была одним целым. И как только эта женщина куда-то девалась, мужчина тут же терял силу. Мужчина всегда с женщиной, которая его вдохновляет, которая ему дает любовь и, самое главное, жизнь. Друзья, женщина – это наша жизнь. Если женщина болеет, если она не знает, куда дальше двигаться, ну, значит, просто жизнь мужчины сокращается. Вы должны это понимать. Наша жизнь в любом случае зависит от женского начала. И эта энергия, она обалденная, она сильнейшая, поэтому нужно ее просто принять, любить, обожать, и я уверен, что те трансформации, которые сейчас есть на планете Земля вообще, с какой скоростью сейчас планета Земля начинает крутиться, какие вибрации у этой планеты, она просто не позволит людям с, со старыми формациями, людям со старыми стереотипами долго находиться здесь. Поэтому я и называю прекрасное время любое изменение. Когда люди думают, что вот пришла э, пандемия, и так все плохо, и все ужасно, я могу сказать, это, это отлично, это новая жизнь приходит, идет, все меняется. Мы просто начинаем создавать новые нейронные связи. Нам кажется все неудобным, но самое неудобное это то, что если ваши женщины рядом несчастны, а остальное это все... Текущие обстоятельства, которые могут видоизмениться, как мы захотим, если в семье есть любовь и гармония. Вы знаете, вы подняли, Игорь, вопрос очень важный. Вот это, то, что я сказал, что безграмотность мужчин – это беда. Так вот, первый, первый постулат, первый уровень грамотности – это нужно мужчине понять роль женщины. И то, что вы сейчас сказали, это просто модуль... Ну, который должен быть в голове у каждого мужчины записан, как говорится, огненными буквами. Потому что ценность, если мужчина понимает ценность женщины, то все, он сам ценен для мира. тогда. То есть только в таком случае. Если мужчина не понимает ценности женщины, то это, извините, но это не мужчина. Это еще не полноценный мужчина. Он еще не созрел, как мужчина. Конечно. И вот я рад, что вы в таком возрасте, в таком молодом возрасте, такое, вот, такое четкое представление, ко под которым я подписываюсь. Благодарю. Замечательно. Хорошо, Игорь. У вас есть что-то еще, может быть, сказать нашим женщинам, нашим матерям? Я, наверное, сегодня могу только сказать, что пусть этот день будет прекрасным, как и любой другой. Я всегда... Сам так стараюсь жить и делюсь этой информацией, чтобы женщины ощущали себя женщиной не только 8 марта, не только в день мамы, не только в день рождения, но и каждый день. Каждый день она должна ощущать себя женщиной, потому что, опять же, это энергия, это любовь, которую они нам дают, и тот первый вздох, который мы делаем, и кого мы видим, это нашу маму, это нашу женщину. Это человек, который дает жизнь. Поэтому я бы очень хотел пожелать сегодня всем нашим женщинам, всем мамам, находящимся вообще на этой планете Земля, огромный вам низкий поклон, благодарность за то, что вы есть. Вы реально много терпите, вы реально много переживаете вместо нас. Вы много э, учите и себя, и окружающий мир, и нас, мужчин. И я благодарен каждый из вас, что вы искренне это делаете. И вы переживаете за всех, реально за всех, кто есть вокруг вас. И вы с чистым сердцем всегда идете в эту жизнь. Я просто хочу, чтобы вы жили как можно дольше и как можно счастливее. Замечательное пожелание. Добавить нечего полностью под этим... Благодарю, Игорь, за этот... Да, момент. благодарю. Я думаю, что он поможет, в первую очередь, мужчинам задуматься... Дай Бог, обязательно. Задуматься о своей кто роли. Кто к этому готов. Да, кто к этому готов. Будем помогать вам. Обязательно. Благодарю. Благодарю, хорошего дня.